Здравствуйте, сегодня у нас 9 апреля 2020 года, канал Народоластия, программа «Плохие новости», я Вячеслав Мальцев, напишите, как слышно, как видно, у нас прямой эфир. Выкиньте ваши телевизоры, правильное, правильное решение, да? Так, так, так, Феодосия, пять лет с тобой, ждем Григорий. Ага, спасибо, Григорий, очень хорошо. О, Борода, ох, в эфире. Видно, слышно, Знаменск с вами, очень хорошо. А, так, так, так, видно, слышно, ну и все отлично. Тогда поехали. Вот тут Михаил мне написал. Дед Слав, доброго дня. Я вот о чем подумал, что если когда все устаканится и всех замечательных правителей России отгоним на Индигирку, что если вдруг мировое сообщество заортачится и закричит, что в России, мол, есть секретный ГУЛАГ, почему секретный будет абсолютно открытый, мы там для мирового сообщества видеокамеры повесим. Для бывших политиков и это недопустимо, что тогда просто не хотелось бы вновь конфликтовать со всем миром. Ну а что тогда, если вдруг мировому сообществу это сильно не понравится, конечно будем выходить из положения. Ну например, пересмотрим приговоры суда и повесим всех этих скотов в один день и все. И что сделать мировое сообщество? Ну повозмущается один день, а потом пожмем, пожмем друг друга руки и все. Так что никаких проблем. Если они не хотят, чтобы они сидели на индигирке, они будут висеть. Я думаю, что это справедливо. В любом случае мы ни в коем случае не откажемся, чтобы наказать преступников. Ни под каким предлогом. Потому что и в основе будущего лежит вот эта жирная точка на прошлом. Понимаете? Так. Остров Калининград смотрит хорошо, да, остров Калининград. Так, вот спрашивают, почему путинцы, ну путинцы тут не, напи, не пишут, имеется в виду, да, почему путинцам бы не открыть копилку, которую копили на черный день, так они еще для вас ее копили, копилку на черный день, вы что? Черный день еще не наступил, у них пока светлый день, у них все прекрасно у путинцев, представляете какой кайф, они как доили Россию, так и доют, но ну, чуть, чуть поменьше доют. и то, что в бюджете денег нет, это не значит, что их нет у Путина с его там двоюродным братом, вот сейчас новые опять вылазят э, факты, то есть не, не только 237 миллиардов уперли они с ним, а еще там какие-то миллиарды. Представляете, то есть 237 миллиардов, это оказывается мало с одним двоюродным братом. Такие вот дела. Задайте вопрос Алисе, дословно Алис, президент 2021 года. Там вы будете в шоке, а что будем в шоке? Но ну, Алиса отвечает на вопрос, так как запрограммировали. Вы что, не понимаете, что Навальный президент 21 года это объявление 5 11 17 Ну, такое же, только в более мягкой форме. Вот и все. Это же то же самое. Только при помощи, там, Алисы, я не знаю, Сирии и прочих, прочих, прочих. Очень хорошо, очень правильно. Вот, 5 баллов. Дядя Слава, в Осетии соцсети жахнули. Ну, в общем-то, такие вещи ожидаемы. И не только в Осетии. Я думаю, что и в России, если будут какие-то проблемы жахнут, вкусна вода французская. Да, кстати, французская вода очень вкусная, надо сказать. Я могу свидетельствовать, что я всю жизнь пил саратовскую воду, которая ну, ни в одно место, ни в Красную Армию. Да? То есть в Саратове, конечно, вода самая худшая из всех которые можно придумать. Не, ну, конечно, есть, наверное, в казахских степях где-то и похуже, как ни странно, да, вроде вода из Волги в Саратове, а не очень. Вячеслав, как вы думаете, Навальный действительно способен быть президентом России? Но это время, во-первых, покажет, начнем с этого. Во-вторых, я думаю, что в любом случае он будет гораздо лучшим президентом, чем вся путинская банда. Все, любой из путинской банды будет худшим президентом, потому что они злодеи, понимаете? А это... Так, так, так, так. И пишет, Путин отобрал у нас всю свободу, демократию, право человека, теперь хочет отобрать у нас жизнь. Так у многих россиян он уже отобрал жизнь. Он уже отобрал жизнь. Представляете, какими темпами вымирает Россия. Таких темпов не было даже во время войны. Понимаете, то есть если исключить потери от боевых действий, то несопоставимо. Понимаете, что за время правления Путина погибло столько же, сколько за время Второй мировой войны в Советском Союзе погибло людей. То есть по всем причинам, включая и э, боевые действия. То есть, ну, по самым скромным подсчетам за время правления Путина минус около, там я не знаю, 20 с лишним, да, ну, миллионов. Если включите Ельцинский период, то получается 30. Если посмотреть между э э этими, как ее, господи, переписью населения да, 2002-2011 -го, -го годов, то путинцы не досчитались 2, 2 миллиона 200 тысяч, помните? между 2011 годом. После этого активно э, уменьшалось население, но самое интересное, что за это время в Россию э, за 9 лет в Россию въехало какое-то немыслимое количество людей в разных национальностях, включая китайцев, и их, кстати, тоже сосчитали. И поэтому сколько тогда было неизвестно, то есть какие потери, ну там двадцатка-то была точно, да, и плюс еще сколько здесь. Слава Базарному Карбулаке, у олень вкусная вода. Ну, относительно все-таки, да, я э, в карбулаки Карбулаке у меня самолет стоял. Поэтому я там частенько в этой Алексеевке, там источник этот, э, как он, серебряный родник, да, я туда заезжал, пил воду. Неплохая вода, неплохая, но, блин. Французская лучше, честно я скажу. Ну, альпийская вода, конечно, ни с чем не сравнимая. Но я бы лучше пил Саратовскую, я вам честно скажу. Вот если бы мне сказали, ты там до конца жизни будешь пить Саратовскую воду похеру. До конца жизни будешь есть вот это говно, которое в Саратове готовит, похер. Я хочу до конца жизни жить в России, в Саратове, до конца жизни вывести страну нашу, свой родной город там, из той жопы, в которой мы находимся, понимаете? Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек. Я думаю, что это гораздо больше, и сведения мы потом получим. Соответствующий. В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших, такой баян. Вначале с этого начинали китайцы, помните, что-то у китайцев это дело не пошло. Вот они решили в России повторить, я думаю, путинским перелили, я думаю, Путину самому после контакта с этим врачом быстренько там перелили кровь какую-нибудь, да? то есть у них уже были домашние заготовки, а может быть и заранее уже все это сделали. То есть Путин наверняка был одним из первых. Но вторым, вторым. Помните, как Екатерина очень боялась оспы. И поэтому, когда начали прививать оспу, первые англичане начали, она ну, держала руку на пульсе, она переписывалась со всеми передовыми людьми того времени. И вот ей посоветовали, чтобы Россию спасти от оспы я уж не помню кто, как да, посоветовал делать вакцинации. И вот она пригласила английских врачей, и они сказали, ну, нужен человеческий материал, нужно предоставить кого-то. Она первой быть не решилась, и взяли мальчика, который потом получил титул, фамилию Оспин и так далее. В общем-то, жил потом очень неплохо и был дворянин. А второй, второй человек в России, кто привел ОСПУ, была Екатерина. Она привела сама себе, очень она боялась, что ее... Не, не то, что она боялась умереть, она боялась, что ее это обезобразит. Найден препарат, подавляющий коронавирус, за двое суток. Вчера вечером, когда я закончил эфир... Я по привычке залез э, смотреть, какие вот-вот новости произошли. И вот оказывается, в 22.40 во время моего эфира была опубликована новость антипаразитарной. Препарат Эвермектин. Не знаю даже, что такое эвермектин обладает противовирусным действием, способным подавлять размножение значит, коронавируса и так, далее, и так далее. В общем, за 48 часов он так его хлобучит, этот коронавирус, что сокращается тот в 5000 крат. 5000 раз сокращается, то есть от, ну я не знаю, как, если смотреть, что один вирус привили, да, то есть они опробовали на животных, собираются уже пробовать на людях, хочу пробовать, если это действующий препарат, действующее вещество, то есть на людях проверяли, никакой отрицательной реакции не было, правда, лечили-то другое, от паразитов, я так понимаю, лечили то вот, то есть, а, а, а, токсичного влияния он не оказывает. И вот тут мне подсказали, да я, собственно, и тоже и сам догадался. Помните, мы вчера говорили, что странный самолет из Ухани улетел пустой из Ухани, да, ну, вроде какой-то там груз был. А Boeing 747 пассажирский, Джамба здоровенный, да, в эконом-классе, если весь самолет эконом-класс, то 525 Человек он перевозит, то есть достаточно здоровый, двухэтажный, все как положено. И вот такой здоровенный самолет, пустой порожняком фактически, да, улетел в Сидней, и зачем никто не понимал. То есть, что-то туда привезли, чего никто не знал. Но ни, никому в голову не пришло, что ведь оттуда могли увезти, и вот это вот как раз сообщение, скорее всего, говорит о том, что забрали вот этот австралийский препарат, еще раз его читаю название Эвермиктин то есть он против паразитов и вероятно будут сейчас исследовать там на да, в Китае но пока это никто не признался и никто не сообщил это наши догадки но я думаю что это почти ну, 99% что это так и есть так так что будут проводить опыты, но опытами это не назовешь, потому что вещество уже опробовано на людях. Поэтому когда, когда, вот опыт на, люд, на людях, на китайцев. Ну какие это опыты, если это уже препарат в обертке, который продавали, там тестировали и так далее. Заодно и Глистов выгнет там. И. Китай предупредил об угрозе российского коронавируса. А вот это то, о чем мы с вами говорили. Помните, мы говорили, что, скорее всего, когда везде коронавирус закончится, опустится железный занавес. И даже вспоминали замечательных людей, которые это э, название, так сказать, придумали. Климансо, да? Ну и потом повторил Черчилль. Мы все помнят Черчилля, почему-то никто не помнит, что первым отказал сказал Климансо относительно э, советской России. Он Предлагал, ну, в общем-то, и, и сделал железный занавес, да, будучи премьер-министром Франции. Вот, и э, мы говорили о том, что как только везде излечат коронавирус, а в России в ней излечат, или кто-то скажет о том, что он там в России неизлечим, да, то этот железный занавес опустится. Вот видите, китайцы уже заявили об этом, что, в общем-то, в России есть серьезная эпидемическая угроза для всего мира и вот в китайский город суй хорошее название суй фэнь Хэ, да да да правильно я периодически как-то мне даже пишут оттуда люди я как-то вот название да как-то вспоминаю сразу же анекдот и, и соответственно, имя царя обезьян, да? вот, и туда, в этот город с таким интересным названием, провинция хэль да, тоже, чтобы не изругаться, туда привезли коронавирус китайцы из России, 25 человек, приехали больных, Значит, еще заразили 86 жителей, сейчас там все закрыли и считают, что Россия представляет страшную угрозу. То есть Китай заявляет о том, что Россия вот, по коронавирусу является угрозой для всего мира. Но мы это уже проходили, если вы помните, когда был русский грипп, 1977-78 год, но многие не помнят, потому что многие то и не был еще на свете, а я этим русским гриппом болел. Я помню очень много рассказок по этому поводу слышал по телевизору, что там вот, ну как-то опять на запад там бочки катили, что там они виноваты, вот. Уважаемый Вячеслав, поднимать вопрос по мигрантам заранее спасибо, а мы каждую передачу поднимаем по мигрантам, 5 миллионов мигрантов находятся на территории России, кормить их нечем, жить им негде, работать им негде, их выгнали отовсюду, и они даже перемещаться свободно не могут, то есть если они перемещаются, их ловят и обдирают, 200 рублей. Берут полицейские с этих мигрантов такса такая, представляете? То есть, а эти 200 рублей надо где-то взять. Ну, где они их будут брать? Конечно, отнимать. Конечно, сейчас будут массовые грабежи. И правительство абсолютно ничего не хочет с этим делать. То есть, оно, оно просто откидывает этот вопрос. Нет такого вопроса. Этот, этим вопросом должна заниматься полиция. А полиция куда-нибудь их в кутузку всех посадить? 5 миллионов? Если они них 5 миллионов посадят в кутузку, мне всем кутузкам кердык сразу придет. Их некуда деть. Так. Спрашивают, когда я прочитал первый раз манифест коммунистической партии Карла Маркса, да, что маленький был, не помню, честно, читать нечего было, я помню, одновременно почитал и э, Спинозу «Трактат о Боге и Этика», и манифест Коммунистической партии, и не знаю, что тогда мне больше понравилось, надо сказать, Ну, класс шестой, наверное, я не помню, честно я вам скажу, но не, не больше, не больше, прочитал тогда... Э про сталина книжку сталин называл помните, красная берка открываешь а там он молодой такой а, вот, ну еще джигит такой там нарисован вот, и не нарисовал фотографии вот и биография сталина сталинских времен вот эту вот книжку тогда они как то все рядом там стояли вот прямо сейчас вспоминаю и вот это как то и двухтомник, известный двухтомник истории гражданской войны». Там мне впечатление такое произвело, там открываешь, помню, да, «Татаро-армянская резня в Баку». И вот, как-то я помню, в Саратове а -а, разговариваю с женщиной, с одной, а -а, и она мне то же самое говорит про этот двухтомник, и вот что на нее это впечатление произвело. А у меня было два двухтомника эти, представляете? Один вот абсолютно чистый. То есть идеальный. А второй двухтомник, там были вырезаны, я не знаю, откуда он взялся, в моей семье, были вырезаны враги народа. То есть, вот можно было слечить, кого нет. И вот там в общем-то полкниги не было. Из двух книг, вернее, ну, там большую часть отсутствовал. То есть всех врагов народа. Ну, там Троцкого, естественно, там Тухачевского, Блюхера и так далее. Такие вот дела. Так. А вот мне тут пишет, хватит балаболить, иди работать. А ну, ты это, Води, расскажи, этим Соловьем, киселем и так далее. Я на, сам, я на самом деле не балаболю, и на самом деле не работаю. Понимаешь, это не работа, это сражение. Идет информационная война. Я нахожусь на войне, голубчик. А ты, я как понимаю, в других окопах. Ну, удачи тебе при случае, так скажем. Слава, скажите, чтобы колокольчик не забывали нажимать, это оповещает о прямых эфирах. Мы ничего не забываем, вы понимаете. Вам не приходит оповещение по другим причинам, по каким-то ютубовским. Вот э -э, позавчерашний эфир посмотрел 80 тысяч, а вчерашний 20 Понимаете, потому что вчерашний эфир многим просто не пришел, и залазя на э, страницу, они его не видели, только по прямой ссылке можно было зайти. Мы не знаем, почему это происходит, но чаще всего это происходит в среду и в четверг. Почему в среду и в четверг они нас отправляют куда-то там в помойку, я не знаю. Так, Володин потребовал прекратить беспредел с, целыми, с ценами на продукты. Офигенный чувак. да. Слушай, прекратить беспредел с ценами на продукты. Кто виноват? Все виноваты, конечно, кроме Володина. Ну еще и Путина из-под обстрела выводят, но это пока временно. То есть, если беспредел идет с ценами на продукты, то виноваты правительство как исполнительная власть, логично, да. Виноваты местные, губернаторы там всякие, как представители тоже исполнительной власти, так, так. Виноваты коммерсанты, всякие ритейлеры и прочее, и прочее, и прочее. То есть, вот, а Володин молодец такой, защитник народа. Вы знаете, с неких пор некие друзья народа, да, наверное, со времен Марата, да, они страшнее врагов народа, как-то так вот сложилось, что те, которые помните, Марата, официальный же у него название был друг народа, вот Володин тоже друг народа, блядь, редкостный, конечно, редкостный друг. Отчет Мишустина в Госдуме перенесен на более поздний срок. Председатель Госдумы Володин заявил, что ежегодный отчет правительства, запланированный 15 апреля, перенесен на более поздний срок. У всех есть понимание. Я думаю, что эта идея чисто Володина. А Мишустин очень сильно слаб. То сильно слаб, хорошо сказано. Да? А Мишустин слаб, чтобы противодействовать этому. Понимаете? То есть, на самом деле, это капкан. На самом деле, это Володинский капкан, прям жуткий такой. То есть, он посадил Мишустина на крючок, самым натуральным образом. То есть, вот он говорит, ну, может, мы в июле там рассмотрим, да. То есть, для чего это сделано? Чтобы всегда в будущем можно было перевести стрелки. Ну, там, этот коронавирус будет идти или пройдет что-то еще, всегда можно перевести стрелки. И ну, он всегда так делал, Володин. И, в общем-то, он не придумал ничего нового, он всегда, в общем-то, действует по, по тем схемам, по которым он действовал И раньше, он не любит экспериментировать. Поэтому Мишустин, ну, я понимаю, что он наверное, не очень умный, не опыт у него только в том, чтобы деньги воровать там, через эти, как ее, господи... НДС, через возврат НДС, да, что-то умное -то он навряд ли может сделать. Тем более, он никогда не работал с законодательной властью, он понятия не имеет, как это делается. А, в общем-то, там есть очень много хитростей. То есть, а, так как Володин всегда идет стереотипно, к этому можно легко подготовиться. Вот, вот меня всегда спрашивают, а ты бы что сделал на месте? Да? Ну, во-первых, я бы... На месте Мишустина заявил сразу же, еще до того, как Володин это, что правительство подготовило отчет и выступит в Госдуме 15 -го числа, как запланировано, апреля месяца, да, только мы там недавно типа, да, там вот только начали, поэтому мы будем говорить о неких перспективных планах, то есть мы Отчет сейчас вот вам приготовили, связанный с коронавирусом, да, вот, то есть ситуация с коронавирусом, графики, схемы, вот так будут развиваться события, журналистов бы привлек, вот вам всем по пачке, знаете, вот видите, вот графики, схемы, посадил в несколько человек, да, которые бы нарисовали мгновенно это, с прогнозами, со всей ерундой, предложил бы принять ряд жизненно необходимых законов, да, вот проекты закон, вот тебе Володин, вот Госдуму, пожалуйста, рассмотрите, то есть загрузил бы его, чтобы ему некогда было заниматься херней и интригами, да, вот тебе законы, давай, давай занимайся, да, и обязательно две программы бы э, им, им туда скинул на Обсуждение Госдуме, Совет Федерации с деньгами, программы назывались, ну, что-нибудь типа стратегии борьбы с эпидемией вируса, там, коронавируса или COVID-19 и ее последствиями в Российской Федерации, да. То есть, э, там, естественно, должны были быть выделены деньги, деньги немалые, четко должно было быть расписано, куда там, на поддержание экономики, там, на то, на все, на пятое, десятое, и программа преодоления последствий должна быть мирового кризиса до 1 января 2026 года. Все, что бы я этим добился на месте Мишустина, да, Не такого дурака. Во-первых... Обозначился бы до 2026 года как исполнитель этой программы да, по мировому кризису и так далее. Во-вторых, и, и это, наверное, самое главное, вот, вот эта стратегия борьбы, да, она привлекла огромное внимание прессы, огромное внимание население и так далее, и похоронило бы окончательно майские указы и эти э, национальные проекты страны, от которых Путина Кондрат молотит, и Медведев тоже от них трясется, потому что они их напринимали, сделать они ничего не могут, выйти из-под удара тоже не могут. А если бы он это сделал, он бы их вывел из-под удара этих двух дураков, стал бы сам героем, блять, вот вам две программы, вот исполняйте Дума, давайте деньги, программа предполагает бюджетное финансирование до 2026 года, они бы там сидели только полгода, бы считали, блять, и все. Я бы их загрузил полностью, выступил бы 15 числа, полностью бы загрузил и трахал, не они меня, а я бы их, понимаете? Вот это ошибка тех, кто с Володиным там борется. То, что они позволяют их трахать. Блядь, а он всегда трахает по одной и той же схеме. Пока он в хвост не зайдет, он ничего не сделает. А надо его не запускать в хвост. И все. Очень просто. Мальц умнее Володи. Причем это, это просто классическая схема. То, что он делает, он делает абсолютно по классической схеме. По которой он действовал. В городском совете каком-то сраном саратовском, в саратовской мэрии, в саратовской областной думе, в саратовском правительстве, в госдуме там, того созыва, куда он попал 2000, там, в 2000-м, в девяносто девятом году вернее, в конце и так далее. Понимаете, то есть ничего нового. Слова опять подсказывает, ну в данном случае я подсказываю Мишустину, если этому дурачку передадут, но он уже просрал, он уже 15 число просрал, а это был принципиально выйти, просто он слабенький, абсолютно слабый и в, в наших интересах, чтобы он немножко усилился против этих каренделей для того, чтобы там началась драка. Сейчас они его сосут, раздевают, бабки с него там какие-то собирают. Че ему не скажут, он везде посылает, блядь. там Рамзан ему скажет, он туда шлет, блядь. Путин скажет, ну Путин-то это понятно, Володин там, Володин всех, Все, кто хочешь, там получают с него. Это, это конечно, неплохо, но в этих условиях он на, должен начать драться. Тогда нам совсем будет хорошо, потому что если он сейчас будет слюнь пускать, то ху, определенный... Категория оседлает там его. И как-то они вырулят ситуацию. А мне бы не хотелось, чтобы они вырулили. Мне бы хотелось, чтобы там кирдык настал. А кирдык может только когда они закусятся друг с другом. Вот в России выпускников школы освободили от весеннего призыва. То есть, знаешь, они и не нужны, получается. Когда нам рассказывают о том, что призывников надо вон оно сколько. А куда им столько? Призывников формально гораздо больше, чем они призывают. Формально. Вячеслав Вячеславович, что же это вы, бразь, отмазку подсказываете? Конечно, надо обязательно подсказывать, как им друг друга лучше грызть. Очень правильно это понимаете они по-моему по бессмертные ну не на, я не за забей на шестерку бей по цели а мы бьем по цели это очень важно чтобы они там между собой друг друга грызли очень важно если я мог это подсказать как-то в втихаря я бы обязательно подсказывал бы тему и другим и третьим чтобы они лбы там разбили в хлам Мишустин поддержал заморозку цен на продукты. Вот, представляете, То есть Володин сказал, Мишустин поддержал. Вот это делать вообще ни в коем случае нельзя. Так вот прокладываться. Просто это, это на будущее, так передайте этому Мишустину. Мишустин раскритиковал губернаторов за неточности в отдельных отчетах по коронавирусу, то есть оказывается самым вот такого уровня, то есть его тех, кто э, равный ему или чуть повыше трахают, да, а он трахает тех, кто понижен, такой самый худший вариант чиновника, самый худший. Мишустин вступился за ЕГЭ и НДС. Ну, правильно, он сейчас будет вступаться за что хотите, понимаете? Потому что за то, что было до него, а за все путинское будет вступаться. То есть, и это его и как раз и погубит. Власти выплатят потерявшим работу по три максимальных пособия по безработице. Я представляю, как их нужно будет там выпрашивать, регистрироваться и все такое. Потерявшим работу нужны, будет, будет нужна куча справок и так далее, и так далее. Я думаю, что вообще даже выделки не будет стоить. Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов. Ну, без него, конечно, как без рук. Путин поручил донастроить механизм возвращения россиян, донастроить... Что за донастроить? Они уже так донастроили, и вот глава Минкомсвязи аж сам бросился донастраивать, так лично пишут, собрал в Телеграм заявки от застрявших в Таиланде россиян. Обратите внимание, глава Минкомсвязи, тот, кто в связи понимает, по идее, лучше всех среди этих дураков, действует через Телеграм, который они хотели забанить, видите и через Телеграм он лично собирает заявки от тех, кто хочет улететь из Таиланда. А минком связи с какой, с какого боку-то по, по сбору заявок? Почему минком связи собирают заявки? К Книмит. Собирать заявки, не консульский отдел собирать заявки в МИДе, да, не Минздрав и так далее, то есть собирает связи. какая связь минком связи с этими людьми в Таиланде, вообще просто жесть, конечно, я понимаю, что этому толстому делать нечего, он такой ленивый и все, а тут какое-то дело интересное, в Телеграме полазить там появилось, да, то есть опуха от безделия, так, решил поразмяться, Мальс про печенегов-половцев, это троллинг тех, кто речь писал, это пародия на речь плевака на процессе старушки, укравший чайник. Ну, это понятно, но ну, вот все, не дойдем до этого. Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря, а пресс-секретарь, это Челябинский, это Алексей Текслер, а пресс-секретарь... Сергей Зюся, хорошая фамилия, а он чё, лицо нетрадиционной сексуальной ориентации, Че он так испереживался насчет пресс-секретаря, это его задний дружок что ли, почему он бросился убегать сразу же в карантин, странно. Две трети семейных россиян хотят вернуться в офис. 67% процентов стоящих в браке хотят на работу. На работу. Помните, как анекдот-то был, когда жена мужа пихать, он Чё, опять он? Да нет, на работу. На работу, на работу. Ну вот так и здесь. 67 процентов хотят. Сколько будет разводов? Безумное количество. Да, я сразу вспоминаю еще, помните, анекдот, когда судья э -э, говорит, подсудимый, встаньте, говорит, э -э, расскажите, почему вы сбежали из тюрьмы? Он говорит, я хотел на свободу. Я, говорит, и говорит, ты что же вы планировали, чем планировали заняться на свободе? Я хотел жениться в судье. Странное у вас представление о свободе. Вот так и здесь тоже, да, люди, наверное, изменили свое представление о свободе и несвободе. В целом узнал, как россияне оценивают обстановку в России и в мире. Представляете, 70% считают значит, ситуацию в мире тревожной и отрицательной. Положительное в происходящем видят каждый пятый опрошенный. По мнению 40% участников опроса в России обстановка положительная. То есть, во всем мире все плохо, а в России классно. И 51% считают ее отрицательной. А вы понимаете, в чем прелесть? А? Не понимаете? Вот 20% считают, что плохо во всем мире. Да? А 40% процентов Считает, что плохо в России, да? На самом деле, вот эти 40 процентов. Ну, то есть 20 процентов это же одни и те же, да, наверное. Ну, 20% понятно, что одни и те же. А откуда взялись еще 20%? А 20% от те, которые считают, что в России все плохо, да, но в мире все хорошо, да. Понимаете? То есть это ну, Такие. вообще я я бы написал что все хорошо в россии почему потому что чем хуже тем лучше парадокс в том что те 40 процентов которые говорят что в россии все плохо они правы и те 51 процент говорят, что в россии все хорошо они тоже правы это тот случай да когда контрадикторные понятия оба верны понимаете то есть это нарушение закона логики, да, закона исключенного третьего, а на самом деле ничего, ни, никакого нарушения логики нет. Те, которые думают, что в России все хорошо, большинство из них говорят, так же как Мальцев, чем хуже, тем лучше, пусть сильнее грянет буря. И действительно это для нас хорошо, чем хуже там будет, тем лучше, мы быстрее путинский режим свалим. И те, которые говорят, что все плохо, они тоже, они также объективно видят картину. Поэтому, если бы меня спросили, хорошо или плохо в России, но ну, я бы не сказал, что плохо. Гораздо лучше, чем был. Такие вот дела. И в ЦИОМ, да, ах, это я уже сказал про в ЦИОМ. Аэрофлот перестал возвращать деньги пассажирам отмененных рейсов. Вместо денег предлагают ваучеры на будущие полеты. Ну, я уже давным-давно э, знал и сказал это, собственно, когда появился Чубайсовский ваучер. Я сказал, что посмотрите в словари, сразу же после слова ваучер идет слово вафля. Поэтому, в общем-то, для меня с ваучерами все понятно было еще тогда, что получат эти люди сразу же после ваучера вафлю, я даже и не сомневаюсь. То есть деньги им не хотят отдавать. Так. Россия отправит Палестине тонну медицинской помощи. Видите, как здорово, то есть, что помогать своим, когда есть Палестина, когда есть Ливия, там, я не знаю, Сербия, даже Америке можно помогать, да, не своим же помогать. То есть, я так понимаю, это 13-я или 14-я страна, которой помогает Россия в, в смысле борьбы с коронавирусом, удивительно, просто удивительно. Россия приняла решение о помощи Белоруссии, вот еще, классно, да, то есть это уже 15-е, да, не, я не против того, чтобы Россия помогала Белоруссии, белорусский народ братья, но почему принципиально Путин не хочет народу России помогать, вот вопрос. Беларусь предложила России снизить цену на газ, я думаю, что это предложение будет принято, потому что все равно альтернативы нет никакой, куда Путин газ будет девать? Да, пердеть только этим газом он остается, потому что никто его покупать не хочет. Центробанк в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,2 миллиарда рублей приблизительно 232 миллиарда рублей. То есть, это сколько получается? Это получается 4 миллиарда долларов хорошо. То есть они опубликовали 9 апреля а сделали все 8 то есть таким образом нажили денег нормально в короткую да то есть все эти набиулины путинские просто сыграли на форексе там на каких-то других биржах и заработали бабок да вы же понимаете что они знали эту информацию в отличие от других, которые ее не знали, и могли это использовать в своих интересах. Я думаю, не могли, а использовали в своих интересах. А может быть и делали закупку валюты только для того, чтобы использовать это в своих интересах. Мальцов, ваше мнение по поводу поведения врачей, должны ли они работают без средств защиты, или они все-таки врачи, они а не бизнесмены, для кого деньги важнее жизни людей. Вы понимаете, ситуация какая? Люди живут и умирают. Давайте говорить откровенно. Я, может быть, буду очень циничным, но врачи – это как раз тот инструмент, который мог бы загнуть Путина. Потери от коронавируса у нас гораздо меньше чем от путинского режима, и если бы мы смогли сломать Путина, то всеобщий саботаж был бы очень приятен, в том числе и саботаж врачей, да, и с них, в общем-то, и надо начинать, и это то самое время, когда нужно было ломать Путина, требовать повышения зарплаты, исполнять его же указы майские, его же национальные проекты, требовать задним числом сказать ты вот там в двенадцатом году принял оплати нам с двенадцатого года все что ты нам не додал а не заплачь пошел ты нахер вот так должен был стоять вопрос понимаете и все и у него не было бы никаких вариантов у этого козла то есть это то что могло ему с оттяжкой по яйцам залепить Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев, то есть, действительно, печенеги терзали Кировскую, Киевскую Русь, терзали и славянские племена, там, и так далее, и так далее. И сказал, что это инициатива самого президента. То есть, и это слова, сказанные, им, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление, так, так, так. В данном случае я не могу вам сказать, что стал источником для этой фразы, но все мы ее слышали. То есть, э, иными словами, сейчас крик и виск, что Путина подставили, да, какие-то там рок и так далее. И Песков говорит, не, ребята, его никто не подставлял, он сам дурак. Понимаете? Песков говорит, он сам дурак. Но он должен был молчать, Песков. То есть, он таким образом... Почему Песков должен был молчать? Потому что нужно было место для маневра. Если ты сказал, что это он сам, то ты потом не можешь сказать, нет, это он не сам, ему написали. Ты пресс-секретарь, ты видел эту речь, ты знаешь, что там готовится, да? или ты вообще хрен с горы магнитной и ничего не знаешь. Да? Значит, ты знаешь. Если ты знаешь и говоришь, что он написал, ну, значит, допустим, он написал. Значит, у Путина не будет вариантов сказать, это не я написал, меня подставили какие-то придурки. Да? То есть, он сам дурак. Удивительно, просто удивительно. На месте Пескова в таких случаях надо молчать, но он не молчит. Значит, он не сильно цепляется за авторитет Путина. Вся вот эта вот хрень, которая происходит сейчас, на одном только базируется на любви народа к царю, да, на авторитете этого царя. И поэтому он этот замковый камень, если этот авторитет рухнет, если мы будем каждый день его высмеивать, если Песков в этом нам будет помогать, то все, никакого режима не будет и никакого Путина не будет. Пишет целый авианосец США Теодор Рузвельт за коронавирус стал небоеспособным, дисп... не а что Росгвардия, полиция России с другого теста. Ну да, там командир заболел, видео очень хорошее есть, как он там по трапу сходит, как его там аплодируют, провожают и так далее. Ну, в общем-то, недаром люди придумали бактериологическое оружие, недаром оно с древности еще применялось, да, горшки. Закидывали там с различной, там, с дохлыми крысами чумными, там, с плотью. Помните, «Плоть и кровь» хороший фильм, был замечательный, с Рудгером Хауэром. очень хороший, там, чумную собаку порубили на части и кискотопульты кидали, и кусок попал в колодец. Такой хороший фильм, если кто-то не видел из молодежи, советую посмотреть. Песков заявил, что Путин сам, а, это я уже сказал, да что, он сам дурак. Песков рассказал об эффективности своего противовирусного бейджа. То есть какой-то бейдж, он какой-то оберег, оберег нацепил, бейдж-блокатор вирусов, и, и, и, и уходит с этим бейджем. Ну что взять вот с такого человека, да? Невеже. Да... Невежественные люди. Слава Наливай. Да, у меня что-то вода кончилась, я тоже думаю. И вермектин. Гораздо вреднее самого коронавируса. Не ведитесь. Да никто и не ведется, я думаю, что сейчас его и не купишь. Это вермектин. Умытари Мишустина дед Моисей. Да хоть кто, хоть, хоть Моисей, хоть Алексей. Нам какая разница. Нам в любом случае, кто бы у него дед не был, да, Мишустин не друг. Да? Так же, как и вся эта шобла, которая находится наверху. Это наш противник, естественно, это злодей. Пусть он там поглупее этих чертей, да, там менее опытный. Но такой же злодей и такой же преступник. Если больной с коронавирусом, сразу вступайте в ряды разгвардейцев. Ну да, то есть э, раньше, помните, э, шлюх э, больных сифилисом засылали в стан врага, чтобы они там всех заразили. Сейчас надо больных коронавирусом засылать. Полмиллиарда человек в мире могут обнищать на фоне пандемии коронавируса. Это все хорошо, конечно, вернее, это нехорошо, это страшно, полмиллиарда. Но вот сейчас в мире 800 миллионов человек голодных, без всякого коронавируса. А нам еще обещают полмиллиарда обнищать. А что с этими голодными будет? Они обнищать уже не могут, они нищие. В России 20 э, миллионов таких. Ну, как говорят, 18 с чем-то, 19 с чем-то, 20, 22, разные цифры они все время нам давали и говорили, все время цифра падает, да? то есть она, она падала так, что даже иногда до 22 доходила, вот, и вопрос, ну, тоже какое-то количество обнищает, а что с нищим случится? Вот их 20 миллионов нищих в России. Я по всему миру не буду даже думать. Там мир сам решит, я думаю, накормит. А вот в России 20 миллионов нищих. Сейчас еще кто-то обнищает. А с нищим-то что? И кто кормить-то будет? Так. И пишут вот различные источники со ссылкой на некого Михаила. Полынкова, да, который вербовщиком являлся в ЧВК Вагнер, что около 100 бойцов ЧВК Вагнер потеряли в Ливии, эти бойцы защищали базу Хафтара под Триполи да, и туда пришли турки, вышибли там всех перестреляли и заодно из 100 человек этих вагнеровцев перебили что было это еще в конце марта такая вот информация и я думаю что можно, можно доверять потому что отдельные там же и французский легион находится иностранный отдельная информация в общем просачивалась у французских СМИ в марте месяце мы внимания на это не обратили что Россия несет большие потери было такое заявление помните после того как Турки высадились в Триполе, в порту, и сразу же после этого Россия начала нести большие потери. Никакой конкретики не было. Теперь я понимаю, о чем шла речь. Родственник короля Саудовской Аравии, больный коронавирусом, ну нифига, у него 5000 человек, одних принцев родственников. Конечно, кто-нибудь заболеет. Перед началом переговоров в формате ОПЕК+, плюс, которые должны состояться 9 апреля, Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на дополнительные уступки и так далее. А тут уже заранее Минэнерго кричит, да мы на все согласимся, Саудовская Аравия требует 1 миллион 600 баррелей снизить добычу в день. А Путин, я так понимаю, готов на два снизить, только лишь бы заключить этот договор, потому что понимает, что дальше все будет еще хуже. Но я думаю, что здесь появились новые игроки, и понятно, что Саудовская Аравия сильный игрок, но есть не менее сильные игроки, например... Соединенные Штаты, да, и э, получается такая ситуация, что Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на соглашение по сокращению добычи нефти, не хочет Трамп сокращать, то есть говорят, вот, да, вы рассказывали, всякие аналитики, да, что и Соединенным Штатам жутко прям э, тяжело, да, с их сланцевой нефтью, и прям не сегодня-завтра им кердык придет. так что-то они самые первые не хотят дорогую нефть. Я понимаю, для чего Трампу дешевая нефть. Потому что ему как-то нужно из кризиса выходить. А с дорогой нефтью из кризиса выходить очень дорого, поверьте. А с дешевой нефтью Соединенные Штаты всегда вылетают из любого кризиса, как на самолете. И стало известно, что саудиты скупают сейчас акции европейских нефтяников. Вот переигральщик Вечный Путин, что же он не скупил акции? Представляете, сколько у этого козла было денег, которые он потратил на роскошь? Ну что же он не купил тотал там с потрохами? Что же он British Petroleum не купил? шел не купил? Почему? Он мог, огромные деньги имел, ну, я понимаю, что он дурак, он не, не стал покупать там Apple и какие-то другие структуры, да, не, много чем не стал заниматься с такими огромными деньжищами. Но вот в этом-то деле он чуть-чуть сечет, потому что у него там труба есть своя и не одна газовая есть, нефтяная. Так что же он не скупил акции ведущих компаний? Почему? Опять всех переиграл, блин. Сейчас вот эти компании были его. И все, им мог не париться совершенно с этими саудитами. Так. Слава, останешься дистанционно помогать народу России. Останешься великим человеком. Не понял, о чем речь. Не понимаю, о чем речь. То есть, чтобы не возвращаться в Россию, такого не будет, конечно. Конечно же, я вернусь. Я могу не вернуться только в одном случае, если я здесь подохну, тогда я не вернусь. Ни при каких обстоятельствах. То есть я уже всем своим близким сказал, если я сдохну, меня ни в коем случае туда не везите. А вот живым вернусь обязательно. Если буду живой, вернусь. Трамп заявил, что США вряд ли пойдут. А, это я уже прочитал. В пасе призвали Польшу перенести выборы в президент. Хотя, честно говоря, знаете, у меня родители Нововеки похоронены в Саратове. И между мамой и папой местечко есть. И всегда я это место для себя держал. И вы знаете, ну никогда не верил, что я буду там лежать, вот никогда, почему-то не было у меня вот этого ощущения, я всегда знал, ну вот у меня есть место, причем это место на кладбище, хера знает с каких времен, много десятилетий там, да, и, и я никогда не верил, что-то я смотрел, думаю, не мое это, не могу понять. В призвали Польшу перенести выборы президента. Видите, теперь могут путинцы ссылаться, в том числе и на ПАСЕ, что и на ООН, и на ВОЗ. Скажут, вот видите, мы голосование всякие отменили, мы потому что хорошие, мы, мы боремся против коронавируса. Вячеслав, не пора ли объявлять митинг 9 мая это я думаю сделает за нас Путин, если он объявит праздники 9 мая значит нужно протесты 9 мая объявлять, если не объявит значит не нужно объявлять 9 мая протесты, ни в коем случае Так МВФ предсказал худший кризис со времен Великой Депрессии ну понятно ну МВФ что парится, они раздают всем кредиты, я так понимаю, что э, каком-то бесконечному количеству стран уже 80 что ли выдали кредиты, да? Э, ну, в общем-то неплохо тоже. Всегда у меня вопрос такой: все всем должны? Кто кому? Не, не МВФ же все должны, да, и не Соединенным Штатам они тоже ну, всем должны. И получается, что если все всем должны, то никто никому не должен. Странная очень ситуация. Так. Опа. Ви. Кто, о чем Ви говорит? Хорошо. Обо всем говорим. Захватчик-заложник в Пятигорске требует 200 миллионов. А кроме этого он требует истребитель, вертолет, встречу с Кадыром и пост главы Росгвардии. Напишите, ну, может уже освободили заложников. Он захватил собственную сестру значит, и ее детей. Интересно, вот истребитель и вертолет ему зачем? он? Истребитель-вертолетчик и встречу с Кадыровым. И пост главы Росгвардии, а как же Солотов? Очень смешно, конечно. Такие дебилы попадаются. Ну это, конечно, просто психически больной человек, это не слабоумный. Это, помните, очередной... Трижды герой мира, командир дивизии тяжелых пулеметов, были такие уже описаны, они уже в психиатрии. Ну, сейчас клинит не по-детски, обратите внимание, вот угрожавший взрывом, россиян, а россиянин задержан рядом с Кремлем, говорят, что взрывом угрожал, с подозрительной сумкой ходил, там и так далее. Ну, я так понимаю, что тоже. От, то, из тех, из тех же. 16-летняя москвичка выкинула новорожденного сына в окно. Жуткие дела происходят каждый день. В королеве ссора сестры с братом закончилась по ножовщиной. В Москве подросток напал с ножом на знакомого из-за конфликтов в соцсети. Число пострадавших при взрыве в московском а, бизнес-центре увеличилось, пишут. Ну, я не знаю, сколько увеличился, Вот пишут, что пострадало в бизнес-центре «Панорама» 10 человек. Я, так понимаю, там какой-то баллон взорвался. Выбило все окна, людей поранило, которые рядом в машинах сидели. Два человека, я так понял, погибли. Ну, там вообще все очень как-то непонятно. То есть, отрывочные сведения. Вроде много об этом говорят, но как-то отрывочные сведения какие-то. При пожаре в доме престарелых в Москве а, не при взрыве-то, я так понял, никто не погиб. А вот при пожаре в доме престарелых двое, да, 16 человек пострадали. А, ну, дома престарелых в Москве, и Подмосковье горят все время. То есть это вообще классика. И будут продолжать гореть, пока эта власть существует. Хотя, представляете, там сколько денег они тырят, они. Наверное, эту пожарную сигнализацию 25 раз уже повесили, да, стырили уже 25 раз на ее изготовление, там, ремонт, и так далее. Там. В два поезда за последние дни загорелись, то есть, эта тенденция, имейте в виду. Загорелся вот э, Воронеж-Москва под Резанью э, вчера, да, и... Три дня назад в Липецкой области загорелся Санкт-Петербург-Кисловодск, мы об этом говорили. То есть два поезда за такое короткое, за такое короткое время, оба пассажирских, это плохая тенденция, очень плохая. Пять человек пострадали при пожаре на территории Новокульбышской нефтехимической компании «Роснефти». Что-то сгорелось в компрессорном зале машинного отделения Тоже надо больше информации Но мы говорили, что сейчас будет гореть и взрываться все, что связано с электрикой с электричеством, с а, газом, с нефтью и так далее. Потому что деньги изымаются колоссально, и ничего вообще не вкладывается, ничего не ремонтируется, никому ничего не надо, а сейчас еще коронавирус еще. И люди не нужны стали. Так что все будет полный кирдык. Суд прекратил дело о гибели 90 кузбахских шахтеров, ну, 91 вообще-то, и спасателей при взрывах на Распадской. Да, по истечению срока давности, ну то есть стрелочников там посадили, но дело не было прекращено, потому что понятно, что там виноваты, виноваты гораздо большее количество людей и даже не те, которые сидят. Я так понимаю, что шахта Распадская принадлежала Абрамовичу, но он был кошельком, а принадлежал-то на самом деле Путину, почему там всех их гоняли так очень сильно. Вот, И она взорвалась. Причем взорвалась вся, если вы помните, это беспрецедентно совершенно, там что-то или 300 или 400 километров вот этих стволов самых там этих. И все это взорвалось просто. Так вот. То есть это больше, чем московское метро. Можете себе представить, это шахта распад, Распадская, это вот этих дырок там больше, чем в московском метро тоннеле. И вот это все взорвалось, это все, чтобы все московское метро взорвалось. Жесть, конечно. И что тогда сделали, помните? Они просто затопили. Ну, то, что они обычно делают. Там горит, а им надо, что делать? Им нужно прекратить пожар, быстро отремонтировать и получать опять прибыль. Поэтому они запирают вход на шахту, да, то есть, ну, я имею в виду, на само предприятие никого не пускают и начинают туда лить воду, да. А вот такие вот дела. Там затопили, ну, все там погибли до того, как они начали лить воду, или кто-то утонул после того, как они там… Сейчас никто не разберет, да, от чего кто погиб факт тот, что с людьми поступили ужасно совершенно, факт тот, что продолжают работать, факт тот, что дело прекратили и правду мы узнаем только тогда, когда рухнет поганый путинский режим и все это вскроется, и мы поймем кто откуда получал бабки, если вы помните вышли Люди митинговать Перекрыли железную дорогу Приехали ОМОНовцы, били их палками Задерживали Тулеев рассказывал, что это нифига не шахтеры Что это какие-то там мафиози И так далее, зачем мафиози Каким-то выходить Но Тулеев, козел тот еще да Мы потом убедились Многократно в этом И в Зимней Вишне Он поступил как подонок Конечно и, в общем-то, это и была вот эта шахта Распадская предтеча Зимней Вишни. И, в общем-то, если кто-то из э, вот этих, у, как, кто э, падучий болеет, да и падает все время на колени, Путен, помоги, если кто-то изучит внимательно все, что связано с этой Распадской, с Зимней Вишней и там со всеми другими его крутасами, с хромой лошадью, со всеми остальными делами, то он поймет, что у Путина нет, чем просить помощи, то есть он может только навредить, он только насрать может этот Путин. Вот такие вот дела. Следствие требует ареста мужчины, обещавшего освободить напавшего на сына Мишустина, оказывается, не, не только Мишустин терпила, но и сынок у нее терпила, получил он два года назад в дыню от каких-то братьев, да, бессмертных, причем, я так понимаю, во дворе бытовой конфликт, очень стыдно, то есть нахлобучили эти братья ему там, и их посадили, представляете, за побои, это удивительно, за побои посадили, ну понятно, что он там был прихваченный, этот э, папа деньги ворует большие в налоговые, да. Ну, поэтому посадили на 6,7 месяцев колонии. Представляете, реальный срок. 6,7 месяцев дали. Офигеть. Такой вообще. Побой 6,7 месяцев реальный срок. Это как же так вообще? Э, так появился какой-то крензель, э, зовут которого Алексей Тараб. Тарабулин И жене одного из братьев предложил вытащить его из тюрьмы за 3 миллиона. Ну нифигово ни они живут, если за 3 миллиона любой бы согласился посидеть 6,7 месяцев, чтобы только не платить 3 миллиона. Что там 6 месяцев посидеть в тюрьме, я думаю, что вот для нашего российского человека а тут 3 значит миллиона она отдала а этот эти деньги зажал и не выпустил ну в смысле не договорился ни с кем я думаю что он был на связи со следователями просто они не смогли наверное там отслеживал все чтобы эти отсидели ну не дармжи их законопатели на 6 и 7 месяцев и ну тут разразился скандал она заяву кинула а, видите, это касается Мишустина, пока он был нет никто и звать никак, деньги просто шакалил с этого, с НДС, да, <свят> никто и, и особо так сказать и не действовал, а тут сразу же, видите, позорит честное имя Михаила этого Мишустина, да вот, и сразу же Вот этого Тарабурина, я так понимаю, арестовали, теперь будут сажать. Ну, чтобы он там лишнего не говорил. Ходят слухи, что Путин танцует в Кремле половецкие пляски, безусловно. Мы вчера еще об этом говорили, про половецкие пляски Путина. Такие. Как начал но говорить, начался висяк. Ну, бывает. И в Карелии задержали экс-начальника колонии. Были размещены видеоматериалы, датированные четырнадцатым годом, где он избивает заключенного. Ну его. Видите, задержали только сейчас В начале октября в интернете эти материалы появились Сейчас его задержали Потому что, ну, путинский режим Всячески пытается не выпускать никакую информацию А если информация вырывается на поверхность То карают очень строго Карают не за то, что они избивают заключенных а За то, что информация этого вырвалась что каким-то образом смогли это записать или там записи эти взять, опубликовать и так далее. А что, судьба заключенного, что ли, интересует путинцев? Вовсе нет. В Москве нашли мумии пенсионеров-самоубийц, три месяца назад они самоубились, значит, и Тела их мумифицировались Пару дней назад я уж не стал новости рассказывать Там каких-то двух сестер нашли Также мертвых полтора года приблизительно они пролежали Это не, не срок Помните там какие-то мумии в Питере Там что-то 10 лет В Москве тоже по 10 лет Пишу, лучше умереть, чем попасть в тюрьму в России. Ну, не знаю. Это, так сказать, несопоставимые вещи все-таки. Вячеслав. Добрый вечер, как думаешь, как будет реагировать Европа, если революция начнется, у нас Европа будет помогать Вове или народу, или будут, как зрители, наблюдать, выгоден ли им Володя? Ну, пока Володя выгоден, если начнется революция, они будут наблюдать, помогать они не будут, ни в коем случае, нигде, ни в одном месте не будут помогать, никогда. Пока мы не победим, они помогать не будут, это сто процентов, можно даже не сомневаться. Отдельные политические деятели могут высказывать какие-то, э, так сказать, слова поддержки, может быть даже э, отдельные какие-то кланы, может быть будут помогать, если увидишь, что все двигается в определенном направлении, да, в основном э, там, находящиеся где-нибудь в Польше, в Прибалтике и так далее. А те такие сытые ребята, зачем им помогать, они будут сидеть и наблюдать. Как можно пролежать труп так долго, а соседь? Ну, вы же понимаете, что труп пахнет только там ну, первый полтора-два месяца, да, если он там в квартире лежит. Потом он либо протекает через диван, да, и перестает пахнуть, либо просто высыхает. Поэтому он же не может пахнуть год-два и так далее. Всякие условия бывают. Бывают тела очень такие. Надо сказать, худенький, высыхает и все. Помните, как эти, ну, азиаты, у них есть такое понятие готовить мумию, когда человек, ну, приблизительно так прикидывает, что жить осталось недолго, лет пять, и начинает питаться одним рисом, готовит мумию. То есть, если он умирает, он даже не запахнет, потому что там кожа до кости остается. И житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку, то есть какой-то мужчина его двумя ножами порезал, жуть какая-то, ну, что я могу сказать, я не могу сказать, нельзя заступаться за девушку, нужно только, конечно, прекрасно понимать и могу дать совет любому. Кто вдруг начинает драться с человеком, вооруженным ножом. Мне несколько раз в жизни приходилось это делать. Причем с более физически сильным человеком, вооруженным при этом ножом. Один раз с психически больным, а другой раз с уголовником. Оба раза я использовал камни. Ну, коих всегда был в советский период. Много кирпичи, куски кирпичи. Лучше любого ножа раз в 150-х. Мой вам совет. Особенно если вы бегаете быстрее, чем тот, кто на вас нападает, то вы отбегаете, потом подбегаете, хлобучите его, отбегаете снова и так далее. У меня есть две замечательные истории на этот счет. Образ я победил. Так что и Образ мне был 15 лет. Они были прям сразу друг за другом. Так удивительно. Вот какой-то боец из США Чапман такая фамилия да как у убийцы Леннона и как у этой Анны Чапман Чапман ну правильно Чапман же да вот и убит он рядом со своим домом то есть говорят это Тысяе Чапман какой-то крутой боец 30 лет ему было его расстреляли ну, я думаю, что там какие-то разборки свои. Таких бойцов случайно не застреливают. Такие вот дела. Состав футбольного клуба «Ростов» подешевел на 10, до 9 миллионов из-за коронавируса. Представляете, есть какой-то немецкий портал, специализирующийся на э, трансфертной стоимости игроков, сроду не знал, кстати, оказывается, там стоимость всех игроков, любых команд, и вот э, футбольный клуб Ростов на 9 миллионов евро подешевел из-за коронавируса. Я помню, когда за 10 тысяч рублей было сообщение Узбечка продала сына в Москве, и я тогда написал в своем твиттере, ну, это была хохма, такая шутка, хотя, конечно, это черный юмор, и, может быть, даже непозволительный. Куда катится мир, цены на узбеков совсем упали. А сейчас вот реально можно сказать, куда катится мир, да, цены на, на футболистов совсем упали. То есть мы видим, что... Даже футбола это коснуться. Ну, футбол это в первую очередь должно коснуться, потому что карантин не предполагает массовых мероприятий. А футболисты стоят денег только в том случае, если кто-то ходит смотреть, как они играют. А если никому это не интересно, то... Ну, или нельзя ходить, то все. Так. Так. И... Напоминаю, что вы смотрите канал народовластия, программы плохие новости. Перед моей программой э, Иван э, делал свою программу, рекомендую посмотреть, у нее очень хорошо получается. Прошу вас, распространяйте, делайте ссылки, потому что мы находимся на войне. И очень важно, чтобы это оружие, э, канал народовластия. Работал эффективно. Это оружие должно работать эффективно. Поэтому прошу вас, помогайте. Александр Навальный. Навальный это скальпель, острый скальпель. Завораживает, когда смотришь, как он режет. Мальцев Мальцев это хирург. Видит весь организм в целом и по производительности никакого сравнения. А может и не хирург, а главврач. Спасибо огромное. Спасибо. Вадо Вадос. Вячеслав, приветствую. Здоровья всей вашей семье. Эфир за седьмой с первых минут донат на мобильную студию составил примерно... Чего? А, а, Что-то... Сколько? Что это за сумму Примерно... А, господи, раз, два, три, четыре, пять, один миллион... 20 тысяч. А в конце эфира 1 миллион пятнадцать тысяч. Разница почти в 500 в минус. Проконтролируйте, куда ушли донаты. Донат на студии. Да, здравствуй, революция. С уважением, Вадим. Да, я посмотрю, обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Игорь Киреев, ты прав, о врачах они очкуют, а мы не помогаем. Покажи медикам, что мы население да, с ними порвем на местном уровне. Дальше пойдет, если будем вместе на уровне поселения против властных структур, очень много людей. Многие не боятся об этом говорить, реально полиция, с которой мы знакомы на бытовом. Ну да, можно, я говорю, начинать трамбовать подонков на местном уровне. Потом это все равно вырастет во всероссийские акции. Укупник Аркадий, спасибо. Роман Вячеслав не пропустил ли вы новость, что перед э, Комитетом Госдумы по бюджету Макаров продавил закон, что он может в одну харю перераспределять бюджет между сессиями Госдумы. Вова уже подписал. Вот уж теперь будет... Простор для творчества, огонь подступает, амбар пустеет, крысы обезумели, спасибо. Я посмотрю, что это такое, вообще это конституционно, потому что э -э, бюджет распределяет э -э, в правительство, да? то есть Дума утверждает бюджет. А непосредственным распределением занимается правительство. Да? То есть, поэтому если только это не какие-то целевые программы и так далее, и так далее, все равно соответствующее ведомство этим занимается, исполнительные власти. Посмотрим, Калхозник, на основе вашей передачи народ, глаза открываю. Со современно берите Гиркина. Многие переменяли свои взгляды. Спасибо. Спасибо, да, но это это за шесть лет, за шесть лет тут уж многих мы уже не досчитались даже сосед смешно смотреть на этот убогий народ просто дауны вам Господь протягивается а это мы вчера читали, спасибо большое так и напоминаю что вы смотрите канал Народовластие. программу плохие новости, сейчас я прочитаю донат а, на мобильную студию так, отлично. Валерий Сп, спасибо, Валерий Степан, Сергей Викторович. Народ, имейте совесть. Сто рублей в неделю, даже для меня нищеброд с пенсией девять пятьсот, половину забирают арестова. Это небольшие деньги. Не бойтесь, нас много. Мы народ. Спасибо, Сергей, спасибо. Птиица, салют, Вячеслав, салют. Игорь Мишальников. Президент Рф утвердил праздничным днем, день Великой Победы над Половцами и Печенегами. Да, это прикольно, да. Причем Половцы победили Печенегов, если мне память не изменяет, да. Очень здорово. Сергей, спасибо на дело. Юрий, спасибо. Так, это уже Восьмое пошло. Спасибо большое, что вы смотрите нас. Так, так, так, только. Только спасет от коронавируса. Я периодически это читаю, но вслух, вслух вот это не зачитываю. Так же, как эти мир спасет любовь и массовые расстрелы. Если в мае не отменят платы за ЖКХ, народ начнет отменять местных чиновников. Но главное, уничтожать все отделение банк, денег все равно уже не будет, а государству, путина, народу не нужно. Ну, деньги не нужно уничтожать, зачем они же пригодятся. Всегда в основе экспроприации было э, получение денег, а потом раздача этих денег... То есть любые экспроприаторы, начиная там от известных Робин Гудов, да, занимались именно этим. НАТО сводит к границам войска, правда, да, в НАТО вот только об этом и думать. Какие кто такие НАТО? Да? Зачем ему войска-то подводить к российским границам? Они могут это делать только в одном случае, если видят, что Волк как-то неадекватно идет только для защиты своих интересов. Вы же думаете, НАТО нужно захватывать Россию, что, ли, что потом они делать будут с Россией? Кормить? нафиг им это нужно. У них все в порядке, поверьте, они даже и не думают. А Россия, они думают только, что сидит какой-то там отморозок, который может чем-то стрельнуть. Все. Если бы они были уверены, что оттуда никто ничем не стрельнет, они бы даже туда и не смотрели, не заглядывали. Так, печеньги, половцы вперед. Да, вот прям песни. Хазар предал забвению, да. Как ныне сбирается вещи Олега отмстить неразумным Хазаром. Их.. Сел и Нима за буйный набег, а, а, врек он мечам и пожаром. Да? Так что Александр Сергеевич, видите, как-то мыслил иначе, не так, как Вова Путин. Так. Как можно говорить, что это безвредный препарат? Да, да, да, да, да, да, да я вообще ничего не говорю, я просто предполагаю, что если он был сделан и сделан давно от э, каких-то паразитов, ну, без вредных препаратов я уверен нет. Как говорил Гиппократ, все яд, да, все лекарство и все яд, главное, э, этот, э, доза, да, главная пропорция. Так. Если бы не пришли полноценцы, то тогда пришли бы солдаты НАТО, гениальных. Хочу, как в Америке, хочу 3000 долларов. да? Это я вам детям с вами показываю. Про Лунчика мультики, там гусеницы кричат. Говорит, хочу, говорит, на праздник. Вкусного, сладкого хочу. Вот приблизительно так же и мы рассуждаем. Для нас нормальная жизнь где-то на Западе ⁇ это праздник, вкусная, сладкая. Так что с Кудриным? Я не знаю, что с Кудриным. Я знаю, что на заседании Совета Безопасности не прибыл Патрушев, как это ни странно. Может быть, тоже самоизолировался и находится в затворе. Это прям вызывает э, про, про, про, про, противоположные чувства. С одной стороны, он гнида редкостная, с другой стороны, у Путина полно гнид редкостных. Но это дурачок, который Путин иногда подсказывает вещи, которые ведут в яму. А на это же место может попасть и поумнее. Гнида, но поумнее. А может быть и не гнида, тогда еще хуже. Представляете, если не гнида служит Путину, это вообще плохо. Так. Вы сегодня добрые, свободы хочу всем. Ну, как, как это свободы всем? И Вове, Вове Путину, и, и Медведеву Диме, да, и всем этом, всей этой шопле из Совета Безопасности, ФСБ и так далее. Представляете? Вот я просто представляю, я иду э, по улице где-нибудь в Саратове И встречаю всех этих мразей, которые меня там трамбовали, сажали Я просто это переношу на самого себя Представляете? Я смогу мимо пройти? Ну нет, наверное, я, наверное, клюшкой вдоль спины-то врежу такому подонку Поэтому лучше, наверное, если они на индигирке с Колымой будут, чтобы у меня... И даже соблазна не было, промеж ушей врезать. Такие вот дела. Спасибо деду за победу над печеником. А кто знает? А может дед печеник, а? Может у тебя дед печеник, да или половец? Я удивляюсь, почему потомки так, скажем. Половцев, по крайней мере, да, еще не написали письмо гневное Путину, сказали, ты слышишь, ты еще наших трогаешь, деды воевали, да? Андрей слава я за тебя, что очень хорошо, спасибо, это очень здорово. Так. Вот предлагают мел в больших количествах есть Для Ну я думаю, что вот и На, на этой ноте Надо закачивать, я думаю На индигирке с Колымой Для профилактики мы этих друзей Будем мелом кормить Чтобы они не болели там <смех> вот такие вот дела Да здравствует революция, до свидания